Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Сегодня будем наблюдать бой на советском среднем танке 10 уровня объект 140. Карта, рудники, игрок. Сейчас постараюсь, да, прочитать, хотя что тут стараться, DO 000. Удается прорваться наверх малой кровью, получив всего одно пробитие. Да и в принципе там не страшно всего на 237 единиц. боя частенько на этой карте, вот сюда наверх, едут большое количество, что с одной, что с другой стороны, ну как большое, да, обычно легкие танки, ну иногда некоторые средние умудряются и тяжелые, в принципе тоже сюда пробраться ну и бывает при этом получается удается здесь два раза уже вроде пробить С собрата 140-го полторы минуты, счет 1-0. Все, все заняли позиции, немножечко подутихло. Что, здесь 279-й тоже решает наверх попробовать собраться? А, не-не-не, он там просто от башни отыгрывает. Разозлил, по-видимому, его этим 140 пробитием Что 279 недолго не думая, поехал все-таки наверх Но это его будет фатальная ошибка Здесь сразу приезжает ЕБР на подмогу Счет хоть 2-1, но вот 2-2 становится. Но иногда озвучить не успеваешь, как быстро события происходят. По прочности команда немного уступает здесь. В бою две арты, я не понимаю, почему у Т110Е4 еще полный запас прочности, там такая открытая местность, кидать чемоданы не хочу. У арты есть более заманчивая цель: Удается здесь подсветить СУ-130ПМ и еще и урон нанести. Что там, одна птшка шка засела наверху? Странно, в бою их целых четыре. Да, слышно, как летят чемоданы. Ну, 140. -й. Методично урон наносит уже почти 4000 нанесенного. Еще разочек пробивает СТБ-1, но тут неприятность прилетает в ответ. Прям запас прочности союзной команды уже стремится к нулю. Совсем мало осталось. Одни подранки, наверное. Что-то там в чате, я смотрю, прям происходит. Тоже какая-то баталия, слившиеся союзники верещат. Вот Куда-то свои эмоции надо выплескивать, и кто-то это делает в чате. Неудобно. слишком высокий силуэт у 279 -го. конечно не получается здесь спрятавшись за его корпусом пострелять разочек пробил и побежал счет уже 27 703-го, но тот успевает огрызнуться, и что-то прям много сюда полетело сразу народу уже 4 танка противника. Не, но Т110Е4 там слишком мало у на прочности. Не стал он рисковать. Наконец-то удается 140-ому открыть счет своим фрагом в этом бою, и тут же еще следом второй противник следующим снарядом. Получается пробить Не забываем, да, что это двустволка И у него есть еще один снаряд Жалко, не проходит альфа Можно было этим снарядом уже Уничтожить третьего, но Ничего страшного Следующим Вот он прилетел сюда Из ТБ-1 Стал четвертым еще остается один тяжелый танк здесь на горке. И едет сюда еще фуловая Як Пантер. Як пантер, как там правильно ее назвать-то, да? да? Еще и вторая. Вот когда решает ДПМ и спасает быстрая перезарядка. Да еще и бэкап удается. Еще один противник. Только успевай считать, уже шестой Счет 9-11 Команда противников по прочности уже тоже очень сильно просела Удается загуслить пантеру, но по-видимому сразу использует он ремку Дабы отъехать За дома, не в ангар Ах, выцеливал, выцеливал, лишь гусля Ну по-моему он будет седьмым Да, так оно и есть. Счет 10-14, 140-й остается в одиночку. Приехал СУ-130-й. Здесь, конечно, везет 140 му танкует. надо не забывать держать в уме, что две арты в бою. Отлично. Восьмой уничтожен. Встает один из противников на захват. Ну, Пантера, П-44, шот на это мы точно помним. Да, и сс 59 тоже там на сопле просто какой-то выжил. Да, противник может быть там, он с правой стороны за горочкой, что отсюда его не удастся подсветить. Ну, пытается все-таки 140-й. А, нет, удалось. Да еще при этом самому не попасть за свет. Ну, вот после выстрела, конечно же, светится. Приезжает Пантера. Куда он смотрел? 140-й же светился, а он вообще, по-моему, смотрел в другую сторону. Ну, теперь переждать момент, чтобы... У арты не было прострелов. Отсветиться. Потом аккуратненько запас прочности уже небольшой. Арта может и ваншотнуть. Одну арту удается обнаружить. Она еще и на один выстрел. Уже кто-то ее где-то... Немножечко подранил. Это уже одиннадцатый фраг. Удается засветить вторую арту. Она тоже немного подранена, 140 с перепугу выстрелил. А, я понял, он хочет, наверное, получить Это опять Такое частенько видно Уничтожить последнего противника Последним снарядом в боекомплекте Самое обидное будет, если альфа не пройдет Там почти 300 единиц прочности А 140-й может нанести И гораздо меньше Да, там, например, 270 Сейчас, или 280, и все И придется добирать тараном И то не факт, что получится Потому что М53, М55 тяжелый все-таки тяжелая рта. <смех> Он сам, да, это понимает, но при этом рискует. Видно, написал в чат, Сейчас альфа не пройдет. Конечно, будет смешно.